Спасибо тебе, Господь, за то, что Твой дождь, Божие благословение и благодати изливается, сливается, Бог, на Твою церковь. Спасибо тебе, Господь, за то, что нам не тесно в Твоем сердце, Боже. Мы благодарны Тебе, наш Господь. Спасибо тебе, Господи, Боже, что Твои уши открыты, Господь, каждому из нас, Бог, и сердце Твое, Господь, открыто. Тому, кто призывает имя Твое, Господи, тот спасен будет. Каждый, кто призывает имя Твое, Боже, спасен будет. Спасибо Тебе за потоки Твоей благодати, за потоки рек Твои, Господи, в которых можно плыть. Плыть, Боже, не останавливаясь. Спасибо тебе, Господь наш, спасибо Тебе, что Ты изливаешь Боже, реки Твоих благословений, реки Твои благодати, Бог, спасибо Тебе. Спасибо тебе, драгоценный Господь! Спасибо тебе, что ты близко! Спасибо тебе за то, что ты на расстоянии нашего, Господь! Наши фразы к тебе! Спасибо. Захвати, Господь, поведи туда, куда Ты пожелаешь, Боже. Да будут наши уши открыты, Господь, к Тебе. Сердца Боже, открыты для слова Твоего, Господа. чтобы принимать и исполнять, не быть лишь слушателями забывчими, но делателями Твоего слова, Твоей воли. Во имя Иисуса, Господь, Господь, Господь. Возможность плыть в тебе наполняться тобой господь исполняться до испытка господи чтобы через нас изливался твой свет изливалась слово твое господи господь наш спасибо тебе спасибо тебе боже что у тебя всегда есть господь слово для каждого из нас слово для церкви твоей аллилуйя Иисус. славы, достоин Господь, достоин вечной славы. Господи, на всю ту славу, на которую мы сегодня способны, Боже, прими, прошу тебя, прими, Боже. Это совершенно не то, чего ты заслуживаешь, но то, что мы можем сегодня выразить Тебе в наших словах, в наших сердцах. Господь, прими, прошу Тебя, прими, Господь, и не оставь нас прежними. Преображай в образ Твой, Господь Преображай, Господь От веры в веру, от славы в славу, Господь Преображай, Господи, изменяй Пусть Твое Царство Божие, оно будет главным в нас Пусть Твоя воля будет главной для нас, Боже, И Ты станешь главное на это первенство, на это место, Бог Спасибо Тебе, наш Господь Спасибо Тебе, Боже Что имеем возможность поклоняться Тебе и возвеличивать Твое святое имя и приходить к Тебе, Боже. Спасибо тебе.